От чего зависит точность лазерной коррекции? Ну, точность лазерной коррекции зависит от многих факторов. Прежде всего, конечно, от качества диагностики. Во-вторых, она зависит от точности захвата глаза конусом и установки маркерного луча. Она зависит от возможностей лазера. Она зависит от психологических навыков врача в том числе. Она зависит от грамотности всех проверок по протоколу во время процедуры. Лазерная коррекция зависит от мануальных навыков и опыта хирурга. Она зависит от используемых лекарств в послеоперационном периоде, а также она зависит от вашего иммунитета и правильности соблюдения послеоперационного режима. Так что, как вы видите, факторов очень много.